Добрый день, дорогие друзья! Сейчас я вам покажу, как сделать вкладку в браузере, чтобы потом не искать ту или иную программу или комнату, которая вам необходима. а Она всегда была у вас под рукой. Итак, вы скопировали адрес ссылки. Ну, допустим, вам необходимо, допустим, вам необходимо, чтобы у вас всегда под рукой, ну, был, допустим, ну, какой, допустим, ну, вот этот вот адрес вот этот адрес, чтобы у вас всегда был под рукой. Вы копируете вот здесь в адресной строке адрес. Или вы его где-то в другом месте взяли. Ну, главное, что вы скопировали. И вам необходимо, чтобы он у вас был во вкладочке где-то вот здесь. Как вы это делаете? Ну, я для начала беру, вставляю в адресную строку. Вот вы сейчас это видите. Для чего? Для того, чтобы убедиться, что я действительно правильно скопировала то, что мне необходимо. Так, да, действительно правильно. Теперь... Как нам его сохранить, чтобы именно в этом браузере у меня оно было ну, при быстром нахождении. Для этого что я делаю? Вот здесь вот у меня, видите, уже очень-очень-очень много различных вкладок. И я навожу мышкой на вот эту строку, правой мышей кнопки кликаем и находим «Добавить страницу». Кликаем на «Добавить страницу». Мы ее вот здесь называем «ОК» OK, или «Как там вам необходимо». Вот здесь мы с вами убираем то, что написано в строке URL и вставляем то, что вы, ту ссылку, которую вы копировали. Так как вы ее копировали и уже заходили, проверяли, значит, она у вас уже есть в браузере обмена. Вставляем. Вот она, эта ссылка, которую мы с вами копировали. И кликаем на слово «Сохранить». Сохранили. Теперь смотрите, так как у вас вот здесь очень-очень у меня много вкладок различных, то вот здесь есть две птичечки. Когда мы на них кликнем, мы увидим, что вниз опускаться начало. Еще вот здесь будет много у вас различных вкладочек. Вот они наши ОК, которые мы сохраняли. То бишь мы в них заходим, и перед нами открывается то что мы с вами сделали в закладку. И с вами на связи была Лотникова Лёля. До свидания!